Всем привет, вы на канале Однамаш, одного... и сегодня я. Мы снова выступаем. За... Снова по прорачив... адскому шоссе через Векхих. А, Продолжай движение. А, я знаю, про себя. Мы пошли такой знаю, прав, уровень. Рядовой и... Кевин Леггет Под названием адская шоссе. Я познакомился с ним у Каринтана. Наверное, Он был очень расстроен и, наз... и сразу рассказал из-за чего. Вот они и достигли цели, вот эти солдаты, которые... Что тебе нужно? А Именно заказ. об я тебе и говорил, Мэтью. Ты что-то скрываешь о погибших. Аллен и... Я забыл, как звали этого. второго. Гарнет. Да, точно. Скажи им или я скажу. Выбирай. тебя что-то тревожит кроме очевидных вещей во время той игры в покер в англии когда мы подцапались я сказал какую-то херню я просто хотел сказать тогда что если мы пойдем в бой в том виде марш и фрайер получат по полной а все охренеть, как взбесились. Я лишь хотел помочь указать на слабые места в нашем отряде. Я не хотел быть таким жестоким. Отпущение грехов хочешь? Боже, а это означает прощение? Не думаю, что тебе нужно просить прощения у нас. Поговори с Кэмбелом. Он пока не может говорить. Но слушать-то может. Нужно вернуться назад. Назад это куда? С учетом нашей да, ситуации. Да куда твоя спина повернута? Макс сказал. Боже, ты что, его жена? Или вместе снимаете летний домик? Ну вот начинается. Все готовы к новой порции показной крутизны. Ох, ребята. Знаешь, в чем твоя проблема лягет? Тебе. Ты моя проблема. Нет, это ты. Двое. ты не Затк умеешь ты находить нахрен. общий язык. Все тебя ненавидят. Все меня ненавидят, Ален. Мне проснись, и человек, тебя тоже ненавидят. За твоей спиной все Я постоянно о тебе говорят. Даже Гарнер. Легет, заткнись! Здесь повсюду немцы! А мне плевать! Эй, фрицы, мы здесь! Идите и убейте нас! Легет! Если бы у тебя были яйца, ты бы ударил меня! Только дай повод. Такой повод сойдет, мать твою! Боже Легет. Не сейчас! Это Что наши разборчики! Саленом! Дерьмо! Легет! Ален, Убирайтесь оттуда! Пипец! Нет! Вот кидаловый гитар. Никому не говори о том, что рассказал мне. Почему? Иначе тебя убьют. Yeah. По ту сторону песчаных дюн есть ветряная мельница. Нам известно, что большая часть немцев готовится к обороне в соседних домах. Нужно установить там пункт наблюдения, чтобы ублюдки нигде от нас не спрятались. Так, ловите гранату немец. Сейчас вы... Вы... Познайте весь ужас. Да. Вы познали ужас, да. Ну, Давай, вперёд! Макри, Вперед, быстро! Это забавно. Твои слова, мужик! Граната! Все они не будут промахиваться, Бейкер, прыгнись! ёшкин кот вот вы посмотрите что я ехал господи бедные хотя они бедные на траве блин держатор ёшкин кот да вот я перестарался Джаспер! Могли раздавить этих немцев! Сейчас я куда-нибудь наших этих пацанов. Э, Надо их куда-нибудь вот. Эти пусть вот сюда... Джаспер, а сюда. Я возьму пулемет и буду... Прикрывать, наверное. Давайте. Да. Так, еще вот этих, наверное, сюда позову. Вперед, пригнувшись! Кого-нибудь еще. Ух ты, ж, Они подкрались ниоткуда. Вот. Спасибо, Эй, что там? тот холодный сентябрь 34 600 солдат войск союзников высадились на территорию Голландии, чтобы начать операцию Market Garden и продвинуться через Рейн в Германию. Нет вести о Нет, уже четыре дня. Но думаю, Холден слышал, что Корион уверен, он в порядке. Все хорошо. Странное чувство, когда проигрываешь, да? да? Если бы только 30-й корпус пришел тогда Мы вовремя. Мы все еще следовали бы дурацкому наивному плану дурацкого наивного генерала. Монтгомери пожадничал. Что с тобой? Я им рассказал. О чем? О легите. Что он сделал? И что сделал я? Мэтт, я просил тебя не делать этого. Я знаю, просто... Иди, проверь, как там Рыжий. Он еще ничего не знает. Уже несколько дней то теряет сознание, то приходит в себя. Погоди, погоди, не знает чего, док. Он перенес тяжелую травму, у него пострадали грудные нервы, часть спинного мозга. О чем вы, док? Он парализован. Он еще не знает... Я хочу, чтобы ему рассказал об этом тот, кому он доверяет. Он спрашивал о тебе, когда приходил в сознание. С тех пор, как меня не стало, вас сильно потрепало? Нет. Кто занял мое место? Педок, Педок, временно. Мистер жаждущий сдохнуть. Рыжий, мне нужно кое-что тебе сказать. Все живы! Я слышал о Фраере. А как остальные? Все живы. Это касается тебя, Джо. Что? Ты едешь домой. Ты едешь домой, Кэрми и Кэрол. Ты будешь отцом. Прекрасным отцом. Это... Это здание, когда оно обрушилось на нас. Мэт. Теперь ты не сможешь ходить. Мне жаль. Очень жаль. Смотри на меня. Я обещаю. Обещаю, что найду тебя, когда все это кончится. Ты мой лучший друг. Рыжий. Кто-нибудь из нас стоил этого? <звы> да. Ну хоть чему-то ты научился. Всем построиться! За мной! Уже прошло 10 дней. Среди нас нет того, кто не отдал бы, все и даже больше. Мы потеряли Фрэнки, Фраера, Марша и Рыжего. Из-за обрушения пострадала спина. И теперь он парализован Он никогда не будет ходить, но говорить может И знаешь, что он сказал? Он спросил, стоили ли мы этого Мы все допускали ошибки Спрашивали себя Что мы тут делаем? И нас всех сжигает осознание цены, которую мы заплатили Особенно перед лицом поражения Я не отступлю я стою рядом с вами, прямо здесь И я проведу вас прямо в Берлин, если понадобится Возможно, так и будет я знаю, что некоторые из вас сейчас мне не верят Некоторые из вас уцепились за суеверие Это кончится прямо здесь и сейчас Я знаю, нам иногда нужен источник бед Но это всего лишь чёртов пистолет Братья и отцы, святые и грешники. Давайте покажем нянцам, на что мы способны. Давай, мать твою, говори красивые слова. Я не могу. Как стать отличным солдатом? Что для него важнее, ум или дух? Ну вот на этом все, Зрители моего канала. Э, сами... Сейчас было завершающее похождение э, такой ду э, душезахватывающих базов с Narous Half Egway. Вот. Очень хороший такой шутер, военный. На одном дыхании проходится. Вот. Кому нравятся такие игры, я буду проходить военные шутеры. Вот. Если вы помните, я с нами Миролит Всем спасибо, кто был со мной на канале. С вами был я, я Адамар.